всем подписчикам большой привет сегодня уже наступили время холодов и продолжаем тему про обогрев помещения в частности гараже у меня есть на канале видео про инфракрасный обогреватель это керамическая печь которая имеет разную мощность от полкиловатта до 4 и есть она в продаже то есть пропан, бутановая смесь обычная из баллона подается в эту печь. И за счет того, что образуется стихиометрическая смесь, и она проходит через соты, идет прогрев керамики, который становится излучателем, инфракрасным излучателем. Я вот сейчас покажу температуру этой керамики. Видите, да? Ее температура 522 градуса это керамического излучателя но эта печь сама по себе как обогреватель хорошая, малоинерционная но я бы желал и у себя сделал к ней отражатель это старый прожектор, вернее он новый прожектор корпус от прожектора инфракрасный который был осветительным прожектором он из хорошей нержавеющей стали и Служил для освещения на железной дороге, но сейчас они за бесценок продают, и такое, такой стоит около 500 рублей. И если мы свою печь, вот эту инфракрасную печь, дополним каким-то отражателем, вот он, то мы существенно расширим ее сферы применения для обогрева, то есть она будет у нас из источного источника рассредотачивать тепло в нужный нам объем, то есть мы с помощью вот этих отражателей можем делать локальные зоны прогрева от точного источника и там делать зону комфорта. Сейчас есть такой способ обогрева. Не топить все помещение, а делать себе рабочую зону и обогреваешь только эту рабочую зону. Вот такой вот отражатель существенно расширит вам сферы применения вот этих инфракрасных обогревателей. Вообще для него нужна вытяжка, то есть у меня включена в гараже вытяжка и она продукты сгорания удаляет через вентиляцию вообще он прогревает достаточно быстро Вот он работает всего лишь 10 минут но уже помещение прогрето при минусе и нуле на улице на, на улице сейчас 0 градусов а здесь уже комфорт то есть очень быстро можно прогреть экономное помещение. Спасибо всем за внимание.